Как вас зовут? Сергей. Какая ваша модель машины? Шевроле Круз. А какой пробег? Пробег 30 тысяч а, километров. А вот, а когда использовал в 20 тысяч километров. Ну, когда? Но для нового автомобиля покупал Супратек. Использовал первую обработку перед заменой масла. В 19 тысяч километров залил. Вот в 20 тысяч заменил. Залил ну, второй флакон Супротек. Мне очень понравилось. Двигатель стал действительно мягче работать. Вот. И... На, слух, а, на слух тише, да. Как-то и едет помягче. И расход топлива ну, не такой большой, как, конечно, заявлялось там в литр. Но у меня просто турбированный двигатель 1,4. И так расход по трассе в районе 7 литров был. Сейчас показывает где-то 6,5-6,6. Вот. По той же дороге езжу постоянно в одно и то же направление. Вот. Есть небольшая экономия, топлива все-таки ощутилось. И после этого купил для автоматической коробки передач и тоже обработал коробку автомат. И тоже нравится, мягко переключается. Вот. И поэтому пришел и чтобы приобрести очередной флакончик, уже новинку для э, ну, добавки в топливо. А почему вообще начали пользоваться протеком? Ну, увидел сначала в разных передачах, вот, как бы первый раз как-то не воспринял, а потом услышал, везде посмотрел отзывы, вот. мне понравилось, что много проводилось исследований. Вот решил на себе испытать и приобрел. Супрафакт. Отзывы клиентов, владельцев автомобилей.